Куда уходит детство, в какие города... Черно-белые санимки из детства Мне дороже, чем фильмы 3D Начинает покалывать сердце, когда в детстве бываю в сне Там трава во крат зеленее. И синей востократ небеса, Там у мамы глаза веселее, И увидеть там можно отца. Если честно сказать, между нами Убежал бы туда без оглядки, Поиграть во дворе с пацанами, В чехарду, в догонялки или в прятки. Рыбалку в ночи ватагай, И мечтать в стоге сена зарывшись, Или сидеть у костра всей яровой От дождя звездным небом укрывшись. Самолеты туда не летают И не ходят туда поезда Только санимики туда возвращают Иногда, иногда...